Здравствуйте! Сегодня мы проводим эксперимент. Наш подопытный кролик Иван. Иван, помаши ручкой. Привет! Иван у нас будет использовать впервые наши средства на для мужчин. Вот перед ним все четыре средства. И мы начинаем. Иван, вы готовы? Всегда готов. Так, начинайте. Итак, первый этап у нас с вами идет умывание. Сейчас. Умоемся. Так, покажите. Так, вот у нас очищающее вот средство. Такое вот угольного цвета иван поднимите голову вообще похоже мне кажется на десантника который собрался форсировать болото больше похоже как у Джона Рэмбо рассказка. скраб ощущается Ощущается скраб? Угу. Мелкие скрабинки или крупные? Дерет кожу? Вы какие Не ощущаете? дерет, но такие среднего размера, я так думаю. Не так. скажу, что там мелкие. Да? Угу. Получше, получше по скраб носик, подбородок, то есть там, где у нас более расширенные поры, где кожа более жирная. Смываем. Думаю, да. Пахнет приятно. Чем пахнет? Ну, честно, не могу понять запах. Ну, ну какой свежий, сладкий... Горький. Нет, не свежий, не сладкий. Такой, не знаю, мужской такой, мне кажется, больше пряный какой-запах. -то, То ли специями пахнет. Приятный. Не резкий. Так, по-моему, ты уже намылся хорошо. Сюда. Как ощущения? Ну, пока не знаю. Пока свеженькие. Пока свеженькие. Так, второй этап у нас уход за кожей вокруг глаз. Где там у нас да. написано? Два квадратика. Есть тут два квадратика? Ну, есть, конечно. <свес> <свес> <свес> <свес> ну, и попробую шариком воспользоваться. Вокруг глаза, угу. по орбитальной косточке. Да, самым слабеньким пальчиком, чтобы не растягивать кожу. Потому что первые морщинки у мужчин образуются так же, как и у девушек. Как раз-таки вокруг глаз. Закончили. Так, третий этап у нас какой? Это сыворотка-активатор. Сыворотка-активатор. Здесь дозатор есть, одно нажатие. Одно. Ну, новый, поэтому... Вот. Так, покажи, какой. Так, но это не черный. Прозрачный, да, такая консистенция ну, у да. нас идет? Так двумя руками и разносим по массажным линиям. Да? Все у нас идет от центра, от центра uh -huh. к височкам. Сыворотка она успокаивает. Освежает, увлажняет и поможет крему хорошо впитаться в кожу. Следующий раз. Вань, впиталась сывороткой? Да, моментально причем. Очень быстро, да, впитывается. Uh -huh. Давай следующий этап. Это у нас уже крем. Здесь тоже достаточно одного нажатия. Много не нужно. Так, какой вот у нас количество. крем? Угу, достаточно. Тем более после сыворотки. То есть этот крем, он будет как раз у нас равномерно распределяться по лицу. Почти профессионал. Есть в кого Я думаю, все Так, давайте посмотрим поближе На Ванину кожу Скажи, Вань, что ты чувствуешь? Какие у тебя ощущения? На данный момент Свежесть ощущений, чистоты Нигде не тянет не нет, сушит. Вообще нет таких ощущений. Не сухости. Ну вот я вижу, что кожа прям посвежела, менее заметны поры стали, да, даже от одной процедуры. Вот ты это видишь? Сейчас вот, посмотри. Ну вообще очистилась неплохо. То есть видишь, даже поры да. хорошо очищаются. Да. Как ты думаешь, если утром и вечером такую процедуру делать, как твоя личка будет себя чувствовать? Ну, я думаю, неплохо. Для тебя вообще важно выглядеть хорошо? Да. А зачем? Мне важно. Ну, потому что я много общаюсь с людьми разными. И специфика моей работы такая то, что пусть я работаю в ресторанном бизнесе, но я нахожусь на открытой кухне, и как бы для гостей приятно видеть повара с красивым чистым лицом. Замечательно. Утожно. Ваня, а скажи, пожалуйста, вот тебе показалось долго вообще вот вся эта процедура? Нет, совсем недолго. То есть это не сложно утром и вечером? найдешь такое время для того, чтобы регулярно использовать? Ну как, утром и вечером все равно все принимают душ, умываются, чистят зубы. Я думаю, то, что 2-3 минуты дополнительного времени особо роль не сыграет. Я думаю, время, конечно, найти можно. Будешь пользоваться? Да. Спасибо.